Ну все, сейчас давай тащить Тяжелая карта. Потому что мы только вдвоем играем. Вообще не знаю. Нет, ты что как? Ну. Там тогда. Я еще давно не играю. Заредовал просто, блять. Потная катка, однако, будет. Да. Да кого? Ты понимаешь, я весь магазин него всадил. А мне он сразу в башку выстрелил, когда я вышел. Я репорт кидаю Я потом, <uiê> <uidas> <энов /у> <anha> потом. <с Harbor> Да, давай друг <иц AI> другой этот сам, по-другому сходим Так Давай подумаем Направо идти или налево? Вообще-то нам только сюда можно Оп! Опс! Заблокировал вторям Тут на дальнее расстояние только пистолета можно взять Сюда Ой, еще раз, туда сбегаем. Коктейль брошу им туда. К сину. Вэл. Давай, коктейль Давай. и забегаем. Аж блять, туда нельзя, собака Забыл Что делать, я не знаю За контров, короче, надо, по идее, а вазу брать, чтобы тащить, да? Раз они там сидят, неудобно. Go, go, go. Ah. Так, они флешку бросают, козлы. <coughs> хорош красава понимаю давай бросим огонь на а с этой стороны и бежим резко с другой стороны Ебать, он... они тоже по-другому прошли, ебать. Убегай, убегай. Он один. Надо было сразу убегать. Хорош, красава. Продолжай. Да мы сейчас уже заката. Заход... Я коктейль на лестнику бросаю, как обычно Сейчас будет еще слепо Сейчас oh, я бегу oh, Чё побежали? Oh. Где-то сзади, что ли, он меня убил Бизон отобрал у меня да, где-то там Ну это были игроки, примерно, моего уровня Потому что я перестреливаться мог И один вон, два килла, который сделал Слабо играл вообще Один нормальный у них был, моего уровня играл Да никак я Всё, надо его на ВПшке, да, копить? Да ну зачем, ты чё? Они рашки Так, туда нужно слепо. Слепо нужно туда. И огонь. Огонь, огонь не хочется. Yeah, слепо, слепо есть. От них. Ксину. Это ты. Это я, да? Это я, а ты? А ты к Сином? Не понял вопрос. Yeah. Right Обошли? Типа один минус. Что за минус 2? Минус эм, 2? Nice <laughs> Я не понимаю вопросов, что ты не задаешь. Катку да, погнали. Так, mm -hmm. сейчас посмотрю, что по времени. Я хотел сегодня еще гонки. Да, давай катку. Я, короче, погонять хочу. Осё такор. Ну я катку наверно. То да, есть, Но, давай. То есть, ты уже хочешь что-то другое, да? Да а нет, нет. Почему я вот это еще покатал? А что-то я вышел? так а что ты вышел зачем ты а как-то автоматически получилось <смех> Понимаю. опа чаечек спасибочки что ты Так, кино смотришь, если, если печеньки есть, то компанию вот печеньки давай, похаваем с чайечкой, с чаёчком. Победные печеньки, так сказать. В целом где победы у меня, ебать сегодня грандиозный фурор. Ты бы чаще со мной ходил, чаще бы выигрывал. Давай сейчас, наверное, с этого дискорда выйду, мне наушники надо к компу подключить. Да, давай что, без звука будем? Ну да, как, все <къем> Да, окей. Пятьдесят пять. Я пойду вниз. Вниз ушел, а тут никого. Ёбаный враг. Тяжело тут придется. Надо какой-то короткий путь сейчас из -за этого бегу. Не знаю, короче, хоть на бомбу. Покемон 55. Вы при Огонь, огонь, огонь, бросаем. Он не поставил <кхе> Что-то гру груда как раз заболел Репост <кхе> На, отдал очередь, нахуй. Покемон 555. Виртуал, хук, виртуал, хук, виртуал, хук, виртуал, хук, виртуал, хук, виртуал, хук, виртуал, хук, виртуал, хук, Убежал обратно с лестницы вниз в подвал. Блять, я бы мог его убить, что то как-то криво стрелял, вообще расслабился. Человек. <звы> <Достал. свы> Открыли раунды. ждут блять где-то сидят ждут Bank. надо было посидеть посидеть надо было а не вылазить послушать Я же не знаю, как дым тут применить У меня дым есть Как кинуть лучше его ЛХЗ? Сука Просто надо типа да забегать что, и что? забегать и убивать. Хоть это думать. Подождать, пока флешками раскидаются. Покимон 555 Хочу в CS GO Погнали Нормально. сзади Я уже запаниковала, что все. Спасибо за компанию. Пабола.